Всем привет, с вами азук Зука 7 и сегодня мы будем с вами играть в игру под названием Geometry Dash. В общем, сегодня мы с вами попроходим, пытаемся, попытаемся пройти Bloodbush Easy, э, попытаемся пройти Geometrical Dominator и попытаемся чуть-чуть, может, попроходить демона под названием The Nightmare. В общем, давайте вначале тогда начнем с Блолдбашека. Э, в общем, я продолжу, так, найду этот болтбашек. В общем, вот, я нашел блодбаш. вот он, этот, я его, в общем, э прохожу, пытаюсь его, по крайней мере, пройти, э вот, э он, в общем, улегченный, давайте попытаемся его попроходить, в общем, давайте для начала я его пройду в практике, а вы чуть-чуть посмотрите, чуть-чуть, ну, хотя, вот нет, вы все-таки не будете смотреть, потому что, ну, это, во-первых, скучно смотреть, короче, как пройду я его в практике, я продолжу. В общем, я его почти не прошел. Да, вот, все. В общем, как бы на практике я его прошел, уровень, правда, очень трудный. Ну и в принципе давайте попытаемся его хоть чуть-чуть пройти. В общем, начало здесь, сейчас я чуть-чуть потише музыку сделаю. А начало здесь, в принципе, не такое уж и трудное. Вот. Вот. Здесь. Ну, в принципе, вот это вот такое место очень трудное. где дальше все по идее ну, не такое уж и Wz dokładnie czy Sonicами zacznij Кстати, пацаны, вы, кто захочет, чтобы я прошел ваш уровень, в общем, в конце этой серии, если я не забуду, то я вам покажу свой ник и как, короче, сделать уровень, чтобы я его прошел, вот. И все. Вот что я хотим сказать, что кто хочет, можете мне делать уровень. УА! будешь делать так, и ну еще буквально пару раз сыграю а потом пойду на какой-нибудь регион вот пойти, потому что мне я ну вы сами напишите короче вот баши и он там на самом первом месте это очень правда трудный уровень Но на самом деле для кого как потому что ну, он на первых лонг они иксер настоящий блок баш и он более легкий чем я думаю баш даже тот же самый шити вот баш я еще не способен проходить, потому что для меня они слишком сложны а В принципе, он даже я ему демона оценку не поставил, потому что у ну, оценка будет он... insane, где-то так должна быть оценка, то есть потому что он никак не демон, то есть длобную башню и делать демона. <связательно> <связательно> <связательно> В общем, короче, я сейчас пойду играть на Call Dominator. Сейчас я приду в практике и, короче, мы продолжим. Вс ⁇ я его наконец-то на практике. Же попыток уровень реально очень трудный. Вот. В общем, давайте попытаемся его пройти. Не знаю, получится ли это у нас. Но, как бы, его просто надо запомнить. И вс ⁇ знаете что давайте ка я думаю под этой серии наберем 3 люкаса хотя давайте даже 4 я думаю 4 лайка э, потому что для вас это вообще ни капли не трудно потому что вас у меня целых 100 человек и для вас это ну вообще буквально ничего если вы, вот каждый из вас вот все мои 100 человек поставят по лайку 103 103 лайка будет поэтому хоть давайте 4 лайка набираем пацаны и все Я, в общем, пытаюсь проходить пока что геометрикул. Доминатор. Вот. В общем, набираем, если 4 лайка, то выходит сразу же какая-нибудь другая серия. То есть по ГД там выходит что-нибудь. Может быть, выйдет по контре. Не знаю, может, наверное, за любой хламовой мувик. Вот. Ну, не мувик, а, знаете, типа, как я обычно делаю такие, видосы с ПГС. Вот. Тут, ну, в принципе, все. а я я а а ля ля а а а а а а а а а а а а Проход, а и такое. Кстати, вот иногда вот типа задавали мне типа вопросы было типа почему так мало видосов у тебя выходит почему так редко выходит но так, я вам скажу немного было вопросов два примерно в моих забуф короче ну блин потому что сейчас во-первых школа у меня началась я вообще по телевизору не могу в ней. Э -э вот э -э во-вторых как бы дофиги еще уроков вот я сегодня пилил этот видосик а мне еще-то надо овердрафтовый -да делать. Ну ладно, в общем не всем школьникам там как я понимаю, но ладно. В общем, не буду на эту тему. Говорю, просто типа, типа, спрашиваю, почему? Почему я не знаю? Типа летом я их не делал, потому что летом я, во-первых, ну как-то мне их впадло на самом деле, было делать. Ну лень вообще, хотелось ничего не делать просто. Лето я провел вообще ужасно его просрал чисто вот в принципе за найтмейер я все-таки решил на нем еще погонять на the Nightmare, потому что как ну, я его в принципе оу, я знаю можно его ну я думаю даже нет я думаю маг пак я не буду проходить в общем если кто-нибудь для меня сделает уровень я был вам благодарен потому что ну, красавчики вы будете приду ваш уровень да. Лукас ну по поставлю и комментик напишу. Короче, все как обычно я сделала. Если кто-нибудь, вот я дня через три зайду и почекаю. Что-то у меня по Ну, не буду я так не более, ладно, я на вас не обижусь. Тем более, не у многих есть GD, и никто не ожидал, что я вообще по буду снимать. А я буду снимать по GD, по КС. По сам точно не знаю, буду ли я снимать. В общем, и в принципе так-то все, что я еще хотел рассказать, что, ну, рассказал, почему у меня не было видосов. Вот также недавно вышел видос про кол, бы меня очень бы радовали за два дня по прочит, ну, не за два дня, конечно, за 20 часов, то есть меньше, чем даже за день. Вы набрали целых, вы набрали, точнее целых. Сейчас я точно вспомню сколько, по-моему, 16-13 просмотров. Для меня это правда большая цифра, потому что. Для меня это очень большая цифра. Хоть у меня и 100 подписчиков некоторые посчитают, что типа воу-воу-воу, типа, ты ч, это же так мало. И... Вот. Ну, не знаю, для меня это много 13 просмотров целых. Потому что не у многих э, набирается при таком количестве только просмотров. Пока что давайте попроходим, попытаемся еще буквально попыточки три у меня будет, я не знаю, вот и все. Так, okay. я надеюсь, я его хоть <смех> еще на чуть-чуть пройду. Ну я, короче, все-таки подумал, давайте еще напоследок попытаемся пройти. Ну да, попытаемся пройти Блудбаш и наверное, Вот. Пытаемся его пройти, я уже заикаться, блин, начал, капец. Хорошая была попытка. Я не знаю, может быть, он правда и потянет когда-нибудь на демона, но точно не в скором времени. Два блудбаша делать, блять. Понимаю, X-T. Правда, там будут ну, ну, такие вещи всякие. Блудбаша, там только два. Нет, прям вот, что блудбаша один, блудбаша два делают. Там, есть типа блудбаш З, по-моему, и баш просто. Ну оригинальный уровень. На оригинальном я даже процент не пройду Ну может пройду процент, но ну, дальше нет. Ну короче, самое начало не было, но там в принципе, неплохо. Ну вот я думаю первая серия подошла к концу. Вот, в общем, добавляйте меня в друзья, вот мой ник с Zuku1337. Также пока что у меня всего лишь три друга. Добавляйтесь еще 197 мест свободных. В общем, все с вами был я, Зуку 1337. Также не забывайте мне делать уровни. Чтобы мне сделать уровень, вы должны написать мне. Ну, короче, сделать уровень и назвать его Зуку 137. Вот так вот. И здесь падение должно, да, вот быть. Нет, здесь никаких таких уровней. Но если вы его, например, вот сделали, да, какой-нибудь уровень. Вот. Например, сделали, да, и вот типа Зуку 137. И потом, как пройдете его, нажимаете сюда и загружаете. И все, я, в общем, зайду через 3 денька и проверю. Что по уровням. Но ну, если не будет, то не будет. Ладно, я не обижусь, и мы продолжим играть в ГД. В общем, все. С вами был я, Зукодина Чусе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, завите друзей. Всем удачи. Всем пока.